Здравствуйте, давайте расскажу об одной программе интересного утилита Stunis 2014 года. Есть 2018 и 2017 года. Ну ладно, то же самое, только интерфейс. Но по крайней мере 2014 год он уже идет с ключами, а все остальные пока ну, рэпаки можно скачать. Естественно, здесь идет сканирование, например, это все, что вручную, она сама сделает. Потом делаете здесь. Отремонтировать и она ремонтируется. Оптимизируйтесь, оптимизировать то же самое. Это то же самое, что и панель мониторинга только вручную. Очистить, открываете. Здесь вот очищаете. В принципе, оно настроено само по себе. Здесь сильно лазить не надо. Только корзина, временной установки. Вот это никогда не трогайте. Сразу слетит система очищаем сразу потихоньку и закрываем устроение неполадок а, вот это уже проверить жесткий диск если долго будет делать ну, здесь надо терпение это то же самое что здесь а, смотрите на семерке а, все постоянно занято по расписанию так что вы не добьетесь быстродействие все остальное а, здесь а, ваш ну видите здесь написано все сразу тем более персонализация здесь естественно вот если мало здесь все есть панель мониторинга здесь вот, турбо включает ну здесь медленное повышение до да, производительности в принципе все а в настройках прототипных так как у меня здесь в принципе все настроено только здесь это вот эти вот можно поставить уведомление то же самое ну, и по желанию обновление сделает сразу слетит слетит система но ну, не система я имею в виду вот это вот ключи летит и будет просить 15-16 дней по новой и все их она ну, в принципе автоматические обслуживание можете нажать и в какое то время она будет сама типа, вам сама все делать вам в принципе это самое главная оптимизация оптимизация диска Включайте вот так я он у вас сразу здесь сразу видать как у вас диск работает плохо или хорошо если раскидано то значит это очень плохо здесь у меня довольно неплохо он здесь еще надо делать их естественно но это у меня по крайней мере шустрит быстро но мне очень нравится программа после нее делаю это да у меня оно ну, все сделает дальше и будет веселее ну, в принципе пока мне все да вот здесь это вот, может turbo настроить ну, далее далее там, смотрите что убирать фоновые режимы там все ну, если так как будет то ну и то и нормально мне прототипная она здесь не показывает а стационарная здесь будет до конца может быть смотрите как в принципе то да. mm -hmm. ну все пока не стесняйтесь и звоните пишите есть ватсап внизу написан можете смело через видео показывать я вам расскажу, расскажу что хоть деву будете хоть на Луне в наше время сейчас продвинуто все так что в любой город звоните пишите по WhatsApp всем пока до свидания приглашайте друзей своих кому интересно